Всем приветик, совет от души, для души с душой <смех> Так, совет от вашей души Расклад плюс калоро Так, вот у нас большие калоро, обычные, как можно сказать Бывают еще огромные, прям большие Так, смотрим Совет от вашей души Что ваша душа хочет вам передать, сказать Так У меня перевернутая В плане любви душа хочет, чтобы вы Научились понимать свою душу Именно ценить свою душу С любовью относиться к деньгам Правильно умели распоряжаться своими финансами, вашей энергией, вашей любви. Также, чтобы вы относились умеренно ко всему. У вас любовь обязательно будет, И есть также любовь. Душа вас любит, вы любите свою душу, вы хорошо относитесь, стараетесь. Понимать, как надо правильно распределять деньги. Ваши чувства пробуждаются в плане энергии, что вам необходимо что-либо сделать. Вы понимаете. Вы цените то, что у вас есть. Извините. Почекнула. Так. Любовь. У вас есть любовь и энергия решить все вопросы по поводу финансов. Также у вас есть любовь к своему здоровью, любовь к своей душе, к финансам. Вы хорошо все можете распределить. Те мысли, которые у вас были, вы думали, что не справитесь. У вас все получится, вы все сможете. Вы все свои вопросы сможете решить именно правильно. Не на эмоциях, а именно с душой, с любовью. По поводу финансов. В финансовом плане вы сможете правильно распоряжаться своими финансами. У вас все получится. Также вы будете чему-то новому обучаться. У вас будет энергия для того, чтобы все решить. Вы сами принимаете решение. Если вдруг у вас что-то получилось не так, вы можете всегда не просто начать, а именно понять, как надо правильно поступать. В плане финансов, в плане энергии у вас будет энергия. Вы как солнце сияете для сев, пример для других людей. Также вы понимаете, что любовь – это самое главное. Неважно, именно как вы относитесь, к кому вы относитесь. Ваша главная сила – это сила в любви. То, что любовь творит чудеса. Любовь к себе, к окружающим. Любовь ко всему. Самое главное – это любовь. Вот попробуйте хотя бы один час говорить слова любви. Я люблю себя, я ценю себя. Говорить другим, кто вас окружает. Я вас люблю, я ценю вас. Сейчас попробуйте вот так произносить слова любви. Так, что еще хочет сказать? Отношения. В любовном плане. Вы должны понимать, что самое главное – отношения – это именно с любовью относиться с любовью к себе также с любовью относиться к финансам научиться любить себя научиться любить свои финансы свою энергию, свой организм и также понимать что вы именно делаете в данный момент возможно что-то не так вы должны обратить внимание именно с любовью начать относиться к себе также не забывать про свой организм именно пить воды обязательно а не соки, не чай здоровый образ жизни вести и понимать, что с любовью если относиться к финансам вы сможете не тратить все деньги а половину только тратить а половину у вас денег обязательно будет оставаться Постарайтесь относиться ко всему с любовью. Всем пока.